Даются два туристических автобуса на план N122. Один белый, один зеленый. Мы сейчас делаем видео белого автобуса. Автобус двухэтажный. 72 места. Решетки радиатора охлаждения, Двигатель Мерседес В8. замененная радиатор вставки радиатора. В хорошем состоянии. Компрессор, фильтры масляные. Крепление для заднего багажника. Вот и сам багажник. Алюминиевый багажник с алюминиевыми ручками. Дублирующими стоп-сигналами две двери, крепление. Здесь, Здесь находится выбаста, автономный отопитель. И работает в украине на заказ боковая дверь на сиденье лестница мини-кухня с бойлером для подогрева воды здесь имеется туалет водильник один сиденье с полочками индивидуальными столиками ножками без ремней в некоторых сиденьях есть ремни для сидения вида панель тайбоев по разъездечком Холодильник сделан компанией Т германии основным поставщиком комплектующих для автобусов план сеты мерседес лампочки мы поднимемся на второй этаж здесь на лестнице есть люк для багажного отсека для вещей вентиляционные решетки подсветка ступенек На втором этаже находится основной пассажирский салон. Отопление, радиаторы, подножки. Сидение, эта ручка, Она сдвигается в сторону Дух Друг от друга. Сиденья. панель второго этажа передняя телевизор люки автоматически полки для личных вещей. Компания Илтуа когда-то брала в аренду этот автобус, поэтому она изготовила свои фирменные подголовники и как они и остались. Заднее стекло. Отсюда виден багажник. Один стеклопакет немножко запотевший. Есть шторки от Солнца. Состояние. Автобус 97 -го года. В хорошем рабочем состоянии. С родными мониторами. Типа кинескоп. Два монитора.